другие подруги сегодня такой мистический скорпионский день когда можно заглянуть в какие-то тайные материи можно приоткрыть завесу каких-то в каких-то непростых информациях может быть простых давайте попробуем с вами это сегодня сделать сегодня будем смотреть в информацию которую нам даст плавленный воск Сейчас подождем немножко и начнем. Смотрите, воск говорит, что в одиночку с делом не справиться. Держись какой-то организации, держись какой-то компании, потому что одиночки будут отсеиваться, а сплоченные люди будут побеждать. Я буду наклоняться, чтобы лучше рассмотреть, что тут такое есть. Теперь давайте зададим вопрос: будем задавать вопрос, касающийся денег. Касающийся денег. Тут надо быть хитреньким хитрый, потому что тут для меня видна конфигурация лисички получается. Лисичка идет вперед там где выгодно то есть вполне вполне можете включать <coughs> включать вибрацию лисички разумной такой лисички руководящей такой лисички может быть даже в ближайшие полтора месяца немножко вы можете подглядывать другие технологии, другие решения, решения других людей, как вот они решают свои вопросы. И тогда вы будете главнее, сильнее, сильнее, хитрее хитрых. Вот даже так вот воск тут интересно для меня, вот то, что я вижу. Впереди маячит какой-то мужчина. Это может быть для одиноких девушек, женщин. Впереди. Не раньше, чем через месяц-полтора. Вот как-то так я бы сказала. Потом, значит, про деньги я вам рассказала. Тема материальная. Материальный мир. Вот такой. Дружи с головой. Вырабатывай тактику. Будут у тебя деньги. Про отношения, да. Надо подождать, подождать. И для тех, кто... Глубоко в отношениях, у кого есть э, семьи, э, такой эффект многорукого Будды получается. То есть ты держишь всю ситуацию под контролем. Да, на тебе минимум, минимум три темы каких-то важных висит, но э, ничего страшного, это нормально, ты, спр ты справляешься, ты большие центра как бы энергетические в семье в своей держишь, это очень хорошо. В а, ближайшие два месяца я вижу две темные точечки. Какие-то две темы будут немножко вас раздражать. А, возможно, они уже точат вас, две каких-то темы. Но они, вы когда их не можете решить или себя выговорить. Тогда они уходят на задний план, но они в душе есть. Поэтому в ближайшие два месяца такой совет от меня. Постарайся выковырить из себя, какой, вот хоть из этих двух одну обиду вот, решить какой-то вопрос. Чтобы вот так с двух сторон прямо и на сердце, и на антисердце ложиться вот эти две печали. Одну печаль надо убрать обязательно. Так, ну в отношениях вообще хочу сказать, если это глобально то будь лояльна, будь лоялен, будь благороден, соблюдай интересы не только свои, но и человека, с кем ты знаком, или человек, с кем ты проживаешь, и тогда как бы такой эффект доброго Юпитера должен быть. Будь лоялен, будь лояльна, в общем так. Будет ли помощь от людей? Я думаю, да, вот многих интересуют такие вопросы. Она медленная, стабильная, она будет. Но ну, можно сказать, если вы еще не получили, то где-то через месяц можно где-то написать, попросить, намекнуть, объяснить. Этот момент тут есть. И вообще, если вы указанный мною с момента, как вы открыли видео, в указанный мною срок вот где-то попросите какую-то помощь, хоть частично, хоть помощь в труде, помощь советами, помощь в поддержке моральной, это будет у вас помощь на дальний какой-то вот дальний срок. На что тут стоит обратить внимание? Я уже тут смотрю вот так, и так как мы смотрим, и так. Обрати внимание на то, что тебя тянет назад, что тебя тянет назад такими рывками, может быть даже то идешь вперед, то назад. Это не разочарование, это, возможно, какие-то неправильные растраты идут, дорогие мои. Я здесь увидела конфигурацию слона с опущенным хоботом. Конечно, можно если долго цепочкой долго расшифровывать, можно сказать, что это к детям идет что-то, да. Но... Э Дети это святое, понимаете, если мы что-то должны детям или частично должны, ну надо что-то детям выполнять, но чтобы у вас не было горького привкуса, что дети на вас все переложили и сели и ноги свесили, чтобы вот этого эффекта не было, особенно если они вам что-то не договаривают, особенно если они уже взрослые после 16 лет, а у вас ощущение, что вас просто доют и имеют, вот тут обратите внимание на этот вопрос. Что лишнее? Лишнее, возможно, у вас какой-то на сегодняшний день, если тут что-то вообще лишнее. Ну, на сегодняшний день, может быть, какая-то цель вдалеке очень дальняя, но вам кажется, что эта цель, она, ну, что когда вы ее достигнете, это будет вообще супер-супер-супер в вашей жизни. Или это откроется какое-то знание для вас, или откроется какая-то тайна. Просто я бы хотела сказать, не живи ощущением получения вот этой цели, а живи в ближайшие три месяца, тут подсказка такая есть, в ближайшие три месяца живи и радуйся, живи полноценно тем, что у тебя на, на данный момент есть. Ощущай вот эту полноту своей жизни, не дребежи внутри, как бы не жалей себя, что чего-то вот не хватает. А может быть, очень даже много, что хватает. Еще дальше я смотрю, я смотрю. Еще интересно какое-то тут предупреждение людям знака рак. Обрати внимание, в ближайший месяц, в каком направлении ты пойдешь. Что тут вот такое у меня выползло? Вот, потом, потом. Что же вам, ангел? Давайте напоследок посмотрим, что же ангел вам говорит. Ангел говорит. Не убегай от человека, который тебе хочет помогать. Вот что тут ангел говорит. Еще ангел говорит, прошлое это хорошо, но надо идти вперед. Возможно, кто-то из вас, ну, ну, вот кто сейчас смотрит видео, какая-то потеря есть в прошлом, и она вас из психологического уровня до физического, иногда как выматывает, и вы живете вот этим прошлым, дорогие мои. То, что я вначале сказала, там две точечки было на воске. Дорогие мои, может быть, пора что-то отпустить. Может быть, если это умершая персона, кого-то пора отпустить, дорогие мои. Тут вот уж такое дело. Смотрим, смотрим, смотрим. Вижу человека, который играет на флейте, и птицы разлетаются. Что это такое, я не знаю. Я вам рассказываю, а вы, дорогие мои, когда будут совпадения у вас в будущем, очень прошу, найдите мое это видео и напишите про историю, небольшую, хотя бы в трех предложениях, историю из вашей жизни. Если смотрит мужчина, то... Скоро одинокий парень-мужчина. В скором будущем ваша девушка где-то рядом. Такая дама с пышной грузью. Вот что я еще увидела. И еще вижу знак 2 э, Меркурия. Это очень интересно. Во-первых, это можно трактовать как э, много народу. То есть иди туда. Вот ангел вам сейчас говорит. Это как два Меркурия, или два человека на машине ехали, познакомились, или напрямую пошли, кто-то из вас пошел на какую-то встречу, или по дороге на встречу, или на этой встрече познакомился с нужным, с важным человеком. То есть вот это у вас есть. И это у вас будет озарение, как будто солнце, вспышка будет такое озарение от человека. Вот, дорогие мои. Был такой вам прогноз, это не прогноз, это мы заглянули в ваше будущее. Надеюсь, и вы сами что-то увидели тут. И до встречи!